Как очистить свой пост от недостатков и от упущений, как очистливить сердца малоимущих и бедняков, чтобы они радовались празднику, подобно тебе. Задумайся над этим преданием, передается от Ибн Амбаса, что он сказал Посланник Аллаха, саллаху алейхи предписал раздавать закат Аль-Фитр, дабы постившиеся очистились от сказанными ими праздных слов и непристойностей, и дабы насытились бедняки. Закат Аль-Фитр для каждого мусульманина за себя и за тех, кого он обязан обеспечивать, как жена и дети, Есть у него есть имущество, превышающее нужду в пропитании этого дня для него и его семьи, вне зависимости, владеет ли он не сабом какого-то имущества». И обязательный объем на каждого человека – это саа из зерновых или плодов, которыми питаются насыщаются люди, как финики, или рис, или чечевица. Передается это Ибн Омра да будет доволен им Аллах, что он сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейкум, вменил в обязанность раздавлять закат -фитр в виде одного саа фиников или же ячменя. Он вменил это рабу и свободному, мужчине и женщине, малому и старому, а из числа мусульман, повелев делать это перед выходом на праздничную молитву. Закат аль -Фитр становится обязательным после заката солнца последнего дня Рамадана и лучше раздавать его перед праздничной молитвой. И нет проблем в том, чтобы раздать его за один или два дня до праздника, то есть с ночи на 28 день Рамадана, так как месяц бывает 29 дней или бывает 30 дней. И не дозволено откладывать его раздачу на после совершения праздничной молитвы, так как тот, кто не раздал его перед молитвой, впал в грех, кроме как если у него есть оправдательная причина, и обязательно ему в таком случае возместить его. Поспеши же с раздачей языка альфитра с радушием и с надеждой на награду Аллаха. Всевышний Аллах сказал...